Привет! С вами Мисс Огородник. Вы на канале VNG Build House. Если у вас есть дома хоть какое-нибудь растение, вспомни о нем. Особенно зимой растение нуждается в питании. Купи любое жидкое органическое удобрение и сделай так, как мы сегодня с вами сделаем. Сделаем корневую подкормку. Помоги своему растению развиваться и расти активно итак поехали я вам покажу на примере моей пальмы маленький лайфхак перед нашей процедурой полейте свое растение как обычно отстойной водой берем любое удобрение читаем инструкцию у меня 10-15 миллилитров на 1 литр литр воды Десять миллилитров находится у нас в шприце. Открываем, перемешиваем. Отлично, поливаем. Важно брать немножечко меньше, чем написано в инструкции, чтобы не навредить нашим питомцам. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Не забывайте про нас, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!